Это случилось в далеком 1986 году. Моя сестра, многоюродная, приобрела билет на трагично известный теплоход «Адмирал Нахимов». И должна была плыть на его борту. То есть отправиться на нем в свое путешествие. Однако по своей халатности она где-то задержалась, что-то не успела. В итоге она опоздала на этот теплоход и была крайне разочарована и расстроена, когда, находясь у причала, увидела его шикарно зад, удаляющийся. Это был вечер, по-моему, это был конец августа 1986 -го года. Многие из вас тогда даже не родились. Однако, если они посмотрят в интернете, то они узнают историю, трагическую историю этого достаточно великого корабля. Почему? Потому что у него несколько трагедий было в истории, и он... Однажды тонул и утонул в тот день еще раз. Это интересная история, ознакомьтесь с ней. Так вот, моя сестра выжила, в отличие от многих пассажиров, находящихся на борту. И было ли это чудом? Да, возможно, это было чудом. Сказал бы я, если бы был полным идиотом. Почему? Потому что есть слишком много моментов, слишком много факторов, которые свидетельствуют о том, что это было лишь совпадение. Это было стечение обстоятельств. А если знать, что человек, который опоздал, кстати, наверное, она была не единственная, я так предполагаю, кто избежал трагической участи. Корабль выходил из бухты. Где-то через час на выходе из бухты он столкнулся с сухогрузом, который распорол ему брюхо, и тот затонул достаточно быстро. Многие люди в то время легли уже отдыхать в каюте. Это был вечер поздний вечер и поэтому они просто не смогли выбраться корабль очень быстро затонул довольно трагическая история и этот корабль называют русским титаником потому что в сравнении идет те идут те повреждения которые получил корпус корабля но ну, разговор в принципе сейчас не об этом сама по себе история она очень яркая очень интересная очень поучительная я думаю вам стоит с ней ознакомиться но разговор в данном видео совсем не об этом Разговор о том, что многие, наверное, даже почти все сектанты, которые пишут мне постоянно, они бы в данной ситуации сказали, что это было чудо. Они утверждали бы, рвали бы на себе тельняшку, волосы и кричали бы, что это было чудо. Понимаете? И это меня расстраивает. Почему? Потому что таким людям, наверное, нужно в первую очередь задаться вопросом определения чуда. На мой взгляд, и я думаю, это абсолютно правильный и верный взгляд, чудо – это то, что нарушает законы физики, то, что физически невозможно в нашем мире. Чудо – это не какое-то редкое явление, которое математически можно предугадать, предсказать, как выигрыш в лотерее. Если, предположим, типа верующий сектант выиграет джекпот в какую-то лотерею, он будет кричать всем направо и налево, что это чудо, что это некое божье участие, что это некое сверхъестественное явление. Но это ложь. Это будет абсолютная ложь, абсолютная неправда. Потому что те лотереи, вот, которые знаю я, у них э, процент вероятности того, что вы выиграете джекпот, на данный момент составляет примерно 1 к 3 миллионам. Это редкость. Это крайняя редкость. И вы с ней можете не столкнуться никогда в жизни. Даже если играете каждый тираж, покупаете по много билетов. Но... Это не свидетельствует о том, и не утверждает, и не, скажем так, это не является догмой того, что вы не столкнетесь с этим никогда. То есть, что это невозможно. Это абсолютно возможно. Просто это очень редкое явление. Когда вы, предположим, Читаете какую-то сказку, вы не удивляетесь тому, что герои данной сказки обладают какими-то сверхъестественными способностями. Так же, как фильмы в последнее время, когда вы смотрите о супергероях, вы совершенно не удивляетесь, что они умеют летать, там, вытворяют какие-то совершенно невообразимые вещи. Вы воспринимаете это нормально, потому что вы понимаете, что это сказка. Вы прекрасно знаете, что в реальной жизни подобные вещи невозможны. Но мне регулярно, постоянно пишут, Умалишенные сектанты, которые утверждают, что они имели прямое соприкосновение с чудом. На днях мне написал один человек, который утверждал, что он увидел Иисуса Христа. И он сказал, слушайте внимательно, он выглядел точь точь как на иконе. И я написал ему в комментарии, точь -в точь как на иконе. Это ключевые слова. Это то, что вы должны понимать. Потому что человеческий мозг – это очень серьезная штука, и он выдает порой такие картинки, выдает галлюцинации, выдает умозаключения, выдает очень много всего того, что в реальности не существует. И в частности, напрямую это связано с плацебо, это связано с самоубеждением, это связано с самообманом, с тем, о чем я говорил вам неоднократно. Мы видим то, что мы хотим видеть. Я на днях сниму, возможно, видео о разной полярности взглядов и отношений людей, о том, как можно изменить мнение и извратить его с одной полярности в другую. Как человека можно сделать одновременно как ублюдком, так и суперсвятым, при этом рассматривая одни и те же его качества. Но это позже, вернемся к этому чуть позже, да, и, как говорится, поговорим на эту тему. Так вот, я утверждаю, что чудес не существует, не существует вообще и существовать не может по одной простой причине. Мы живем в мире физических законов, мы живем в мире определенного рода ограничений и они нерушимы. Сейчас существует огромное количество фондов, я тоже упоминал вскользь о них, говорил, и не только я, многие люди об этом говорили, заявляли, Жак Фреско и так далее и тому подобное. Так вот, эти фонды предлагают, кто миллион долларов, кто больше, за то, что вы просто придете и докажете им, что вы обладаете какими-то сверхъестественными способностями. там Телекинез, я не знаю, чтение мыслей, общение с мертвыми. Собирается какая-то типа комиссия, собирается группа, которая достаточно серьезных экспертов, которые с очень серьезным и конкретным подходом состоют, создают для вас требуемые вами идеальные условия для исполнения вашего заявления. И они анализируют, действительно ли вы можете это сделать. Там, к примеру, переместить, не прикасаясь, какой-то предмет, нас, опять же, там еще что-то, я не знаю, прочистить, чью-то мысль. Я думаю, некоторые из вас слышали об этих фондах. Знаете, сколько людей получило премию? Это риторический вопрос. Ни одного. И желающих там не выстраиваются очереди. Мне пишут люди, которые говорят, что да ты не понимаешь, да Бог есть, да я видел чудо, я свидетель чуда, а я выходил из тела, я могу отделять свою душу от тела, я наблюдал все со стороны. Они несут всевозможнейший бред, разнообразный бред, и хорошо, когда бред, да, он легко определим, он легко понятен, так же как тот бред, который описан в Библии. Почему? Потому что Библию надо воспринимать исключительно как сказку. Это церковная книга, которую написали для глупых, тупых, необразованных людей того времени, это было где-то в средневековье сделано, сейчас точно не буду утверждать, потому что эта информация, я уверен, затиралась множество раз, видоизменялась, но вы должны понять, что не было того места, не было того человека, не было тех событий, которые описываются там. Все, что было, это была группа церковников, которые по определенному роду сговору, по преступному, создали вот такую иллюзию, создали такую секту, создали такую историю. И на протяжении многих веков муссировали это в совокупности, в союзничестве с властью, с действующей. Почему я всегда говорил, что религия является второй ветвью власти? Потому что ну, это очень удобно, это очень выгодно, если вы посмотрите, вы поймете, что это, откуда растут ноги. Суть данного видео заключается в том, что мы живем в мире конкретных законов, конкретных условий, конкретных правил, порядков. И чудо, если уж подбирать под него какое-то определение, то чудо это что-то, что выходит за все эти рамки. И тогда мы понимаем, что чудо, оно в нашем мире физически невозможно. Просто невозможно. И если бы в нашем мире хоть одно чудо имело бы место, то человек, который зафиксировал его или способен был бы его воспроизвести, он стал бы очень богатым человеком буквально сразу. И потом стал бы еще богаче, еще богаче, еще богаче. Так как весь наш мир держится на страхе, на деньгах, то я думаю, вы понимаете, что нет того, кто, имеет чудо, утаил бы его. Ну нет среди нас святых. Мы живем в мире потребительства, поэтому от этого никуда не денешься. Обладай кто-то чудом, я или кто-то другой. Какие бы хорошие чистые у нас не были намерения, я уверен, что каждый из нас заработал бы на этом обязательно и непременно. И нужно это понимать и помнить всегда. Когда вам кто-то заявляет о каком-то чуде. Тем более, когда он рассказывает, что кто-то там видел, что кто-то там видел, что кто-то там видел какое-то чудо. Это бред, это пустые слова. Поэтому если религия позиционирует... Перед вами конкретно свою силу, свою мощь, свою естественность, свою правоту, честность на базе таких вот заявлений относительно чуда, воскресения, Христа там и многое другое. Я не буду вдаваться сейчас в подробности разных религий, вы все прекрасно их знаете, хотя бы поверхностно. Так вот, если они позиционируют на этом и при этом не предоставляют никаких доказательств, кроме каких-то слов в какой-то книге, знаете, это, это достаточно глупо. Я считаю, что человек должен задавать вопросы, и человек должен вести полемику, должен вести обсуждение, должен интересоваться, должен ставить под сомнение, должен экспериментировать, должен собирать информацию, анализировать и делать выводы. Это единственное, что позволяет человеку быть человеком. Не бараном, не рабом, не каким-то овощем в конце концов. А настоящим человеком, который интересуется тем, что происходит вокруг и, исходя из этого, строит свою жизнь, свою дорогу вперед, дорогу дальше. Очень много происходит вокруг нас странных и непонятных явлений, событий. Знаете, даже если они кажутся вам чудом, по факту они таковыми не являются. Потому что Достаточно лишь произвести математический расчет того, насколько велика или мала вероятность того или иного события. И если есть хотя бы один процент из миллиона, из миллиарда на то, что данное событие могло произойти, то это точно не чудо. Это просто очень, очень, очень редкое явление. Но не чудо. Берегите себя, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Не верьте бредям, глупых олчных, властолюбивых людей. В вас они видят только глупых рабов. Берегите себя.